Всем привет еще раз ну что третье ну, так сказать даже четвертое видео режим отхода препятствий включен опа как вы поняли это тест f22s тоже его первый запуск ни разу он еще не летал обратите внимание на магнит на его магнитометр ну, можно сказать это многоватое значение 50 потому что должно быть как вы видели, по, F, по гибридам F1SS не больше там 5, плюс-минус. И спутники пока не находят. Но опять же, это его первое прям включение. Будет, наверное, сейчас еще искать. Ну, пусть как говорится. Так, проверил, не знаю вообще, записывался ли звук во всех видео. Ну, скорее всего, да. Потому что идет запись микрофона. О, первые спутники пошли. Прошло около минуты, наверное, плюс-минус иногда просто подождать надо когда особенно первый запуск пока 7 маловато будем ждать 8 готов к полету да не, не готов -то к полету 10 честно для этой местности это мало давайте подождем еще хотя там 12 не знаю ну что по настройкам все выставлено на максимум да также 5500 там пусть история камеры тут птс у нас обновлять не надо. <связать> не рекомендуем. Прошивка 312 для этого дрона. Ну вот уже 11 уже неплохо. Давайте хотя бы его пока откалибруем. Хотя напоминаю, что лучше не откалибровывать, пока нету спутников не найдены. Ну вот уже 12. Начинает он вдупляться, раздупляться. Так, калибровочка. Ой, это запуск. Что это? Калибровочка, блин, а? Полетели, ёпта. <свист> Сейчас пока делал кавлировку, понял, что я забыл снять с камеры эту наклейку. Господи. Я уже варежки надел, замерз. Чпоньк. Наклейку сняли. Вот, ребята, не забывайте снимать наклейки. И не забывайте снимать колпачок. Самое главное. Так, что у нас под весом? Все нормально. Все, огонь. 13 спутников. Не маловато. Карта не отформатирована. Как то не Давайте отформатируем. кстати магнитометр посмотреть стал в порядке все флешку сделали У спутников уменьшаются опять увеличивается 13 все пошло дело так опять мне тут что-то вы постоянно что же мне все мешаете работа отвали У меня выходной ладно давайте взлетим чего мучить себя и вас блин а он тише работает мне кажется чем f1s Черт, что Беда, нельзя отключить эту хрень А вот тут тряска есть И камера трясется Вот я на нее смотрю сейчас на дрон И там реально камера трясется Тоже полнее поворачиваю, чем обычный F11S старой модели. Не нравится мне количество спутников, которые он транслирует. пустить вот это я понимаю. Тряска уже жили, да. Да здравствуй, F22. Ну опять же, сейчас, если честно, уже похолодало, даже варюшки надел, перчатки. Думаю, где-то попробуем полетать. Ну вот, 16 уже более-менее нормально. Давайте полетим туда же, так поставим скорость. Ой. Ой, а тут другие стики, кстати, они реагируют по-другому. А мне такие стики не нравятся. Давайте полетим туда же, где мы летали в прошлый раз. На, наверное, на первом нашем видео с тестом f 1 гибрид. В ту же часть, на той же высоте примерно полетим. Скорость, обратите внимание, меньше. Ну, тут либо ветер поднялся. Изменчив сегодня целый день, либо он просто сам по себе помень... помедленнее дрон. Но по факту мы уже знаем, что дрон реально медленнее. Поэтому ждать от него что-то интересного не стоит. Поэтому за те же деньги даже дешевле, проще купить F11S. И желательно, чтобы он попался в версии 170 прошивкой. А если вам не гибрид попадется, о, ребят, давай в лотерею играть. Миллионы выигрывать ладно что у нас тут завал горизонта ну такой небольшой есть влево да мы видим смотрим как он тут полетает упрется ли он в ограничитель 900 метров блин пульт пищит ну трещит точнее слышно даже на улице нравится мне еще антенна которая на пульте Сделано как на джайях, то есть на джайях очень качественная антенна. То здесь две дипольки внутри, и их невозможно, тяжело направлять, ну, правильно направлять. Лимит дистанции. Оп, лимит дистанции, конечно же. Ну, короче, ошибка такая же, вставляем. Давайте поставим 3,5. Что у нас будет? Пальцы замерзли. Ну, можно даже меньше четырех ставить, видите, он летит. Три с половиной поставил, тоже он все равно спокойно летит. Можно поднимать уже его. Набор высоты 3 метра в секунду. Тоже вполне неплохо. В пульте, напомню, да, две дипольки стоит в корпусе таком специальном. Не нравится мне еще что в пульте. Сам дизайн пульта, может быть, и нравится, но не нравится, как вставляем телефон. Получается, например, в моем телефоне кнопка звука, да, и кнопка вообще разблокировки экрана находится прямо вот под этим крепежом. Тут, скажем, так в F11S похоже, но только там уже крепеж, и там еще кнопки нажать все необходимые можно, спокойно. Либо что-то там, в сторону телефона установить, да, влево-вправо. То есть здесь... Ничего не сделать, неудобно. Но зато есть огромный плюс, это подключение по проводу. Так, давайте на 200 поднимемся. У нас там что-то около 200 было, по-моему, метров в первом видео, чтобы честно было. Так, опустим. Подвес. Завала, кстати, тоже нету. Ну, здесь, наверное, видимо, я соглашусь, что на улице 0 градусов, плюс-минус. Из-за чего нету завала. Кстати, давайте включим видео. нет. Нет, братан, не надо было включать видео, ну ладно, <смех> опять же, больная тема на сегодня, это уже третье видео, где пришлось, приходится теперь записывать звук, комментарии, точнее, уже во время монтажа, ну да ладно. Итак, это, повторюсь, опять новый сегодня тест, это тест F22S4K уже непосредственно в полете. На улице, то есть я его еще ни разу не запускал. Новая батарейка с нулевым циклом. Единственное, я забыл зарядить пульт. Сейчас с собой довольно интересные моменты. То есть мы видели ошибку при достижении 900 метров и как ее избавить. И сейчас при достижении 2000 метров также выползет информация о достигнутом лимите дистанции. Uh, у меня в настройках, сейчас зайду, выставлено 3500, и при этом он не дает лететь, да? Выставляет 3000 метров, как вы думаете, даст да, пролететь дальше или нет? Нет, пролететь дальше, к сожалению, не даст. Также выползит ошибка, ну там на 2000, да, там 20-30 где-то выползает. Почему? Ну, все довольно просто, не только ограничения в по дальности, но когда у вас еще стоит лимит на высоту, он также влияет. И об этом я говорил в первом видео, точнее во втором видео да, про f 1 s что немного позже я об этом а, напомню. И вот опять же эта ошибка, то есть мы уже вроде уменьшили дистанцию с 3000, но ошибка все равно остается. Все суть в том, что в данный момент у меня высота 180 да, и стоит 500 значения в настройках. Хотя при этом F-11S гибридный тоже, да, позволял лететь мне более, там, на 2000, да, метров, при этом высота у меня там была более 200. Ну, я решил опуститься ниже этой высоты, то есть, ну, как раз где-то 120, да, когда у нас в среднем задано нашим разработчикам и приложение и непосредственно дрона, что вот 120, нужно лететь максимально. Ну, я решил опуститься на эту высоту, и полететь уже вперед. Но опять достигнут лимит дистанции. Думаю, да что же такое? Высота вроде уже не более 120. Должен лететь вперед. Нет. Поэтому решил уменьшать уже и высоту. Там. Меньше 200 поставить. Что из этого получится? Сохранится? Давайте посмотрим. За это время, кстати, дрон успевает отлететь назад. его Встречный ветер отгоняет на 30-40 метров, пока я меняю, меняю настройки и здесь все равно ошибка, все равно не дает мне улететь вперед, не знаю зачем я поставил больше 3000, что-то я уже там под Здесь даже картинка что-то начала лагать. Странно. Обычно на этот момент не лагал. Ну вот и дало мне дальше лететь. При этом я поставил просто значение больше 3000. То есть полное отсутствие логики. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом. Почему так произошло. Здесь начал набирать высоту и все нормально. Почему, как, зачем. Напишите свои мысли. Давайте обсудим это. Либо в телеграм-канале заходите на нашу группу f 1 С CS4K PRO Так, ну здесь я пролетел 2300 Смотрю, что в принципе сигнал есть Но стабильный Нормальный, более-менее Решил уже развернуться назад Чтобы не мучить батарейку Да и сам уже начал подзамерзать Батарейка при этом, да, 0, повторюсь 0 циклов на ней было И она уже опустилась до 67% Понятное дело, что если эту батарейку Спустя 3-4 цикла начать на ней гонять, то даже при такой температуре, сейчас примерно где-то уже температура упала, минус 1 градус, то ее будет хватать еще на большее время. Здесь картинка начала пропадать, ну или зависать, но это, в принципе нормально, потому что дрон опять же развернулся, поменялось направление антенн на его передних лучах, да? И обычно в этот момент, что F11S, что вот F22, у него стандартная у них проблема, да, они немножко теряют картинку. При поворотах то же самое может происходить, опять же, вы меняете положение антенн, из-за этого, к сожалению, может иногда подзависать картинка. Еще несколько раз это будет выявляться, когда я буду там поворачивать дрон туда или сюда, зависит от направления. Ну, в этом, в принципе, ничего страшного, телеметрия работает, все видно. Плюс любой опытный пилот понимает, что делает, куда нажимает стики. Поэтому в какое-то время, секунд, в принципе, картинка не напрягает, и ее наличие тоже не играет роли. Что еще можно рассказать по этому видео? Ну и вообще по моему знакомству с F-22S. Как я ранее уже сказал в видео, но ну, есть моменты, которые мне, если честно, не понравились в дроне. Первый этот момент, это да... Этого Ну, в общем, его дизайн. Внешне, может быть, он прикольный, интересный, что-то, да? хорошо смотрится, но мне он не нравится, его нескладные лопасти. Честно. То есть, в руке он лежит неудобно. То есть, когда его достаешь из кейса, или там со стола берешь, или просто несешь его в руке, да, неудобно он в руке. Он сразу становится шире, чем F11S толще как будто, ну в общем неудобно, дрон в этом плане именно за счет лопастей, они вот как-то вот болтаются эти лопасти, да, они быстро съёмные. ну я собираюсь, что кто-то будет постоянно их разбирать, надевать, но это бред, обычные двойные лопасти, которые складываются, намного удобнее, это уже все давно доказали, производители другие, да и сам из GRC всегда делал складные, зачем она решила делать, Такого планового лопасти не ясно. Возможно, дешевле их производство. Второй фактор, что мне не понравилось, ну, это антенны. Антенна на пульте, да, пусть она там двойная, две дипольки стоит. Пусть пульт, как обычно, полностью копия DJI, но, честно, дизайн внешний, естественно, нормальный, но вот в исполнении антенн не очень. Почему? Ну, во-первых, я сомневаюсь, что и... Такого расположения будет удобно пользоваться, особенно при полетах вдаль. Получается, как мы уже знаем из F11, где антенны надо раскладывать так, чтобы они всегда были направлены да, к дрону. И здесь то же самое, надо будет направлять, уже только пульт наклонять, там влево, вправо, там чуть ниже, чуть выше точнее, так, чтобы держать эти антенны, дипольки полностью по направлению к дрону. Сейчас, когда было пасмурно, в принципе, я, наверное, не обращал на это внимания, но когда будет солнечно, лето, да, то, к сожалению, это будет создавать блики на телефоне, это будет неудобно, там, если очень далеко лететь, там, на 4000, на 5000, да, вдаль, что, кстати, F22 не позволит из-за внутренней там, прошивки ограничения. Но в любом случае, придется каким-то определенным углом наклонять телефон так, чтобы... Антенны четко были направлены на дрон. Из-за этого будут создаваться блики на, те... на телефоне. Неудобно. Но все остальное, в принципе, в дроне мне понравилось. Первый плюс, конечно же, батареи. Понятное дело, на 3,5 батарейка это классно. Супер. А еще супер в том, что она подходит для квадрокоптера F1CS. Об этом я рас... показывал рассказывал в своих предыдущих видео, там из двух частей. Рекомендую, обязательно посмотрите. Если вдруг у вас... Собирать, как-то модернизировать свои старые батарейки на F1S, не надо покупать какие-то левые батареи, там, да, с Аликой потом самому паять, что-то делать, там, разбираться, как-то их заряжать, просто купите батарейку на F22S, да, она чуть дороже, там выйдет там, за 3,5, ну, мониторьте акции, думаю, скоро они начнут дешеветь, там, за 3 тысячи, за 2,5 купить в будущем можно будет, а, ничего не нужно колхозить, просто разобрали, нижнюю часть крышки сняли, верхнюю часть крышки сняли, ну, платы, чтобы и аккумуляторы остались у вас, и сверху надеваете просто вашу старую крышку От f 1 s прикручиваете ее к плате, все, и засовываете в свой дрон, да, без, задней, без задней крышки нижней, ничего страшного, батарейка четко влазит, ну, там, надо будет при, приложить усилия, но ничего страшного, приложить можно. Вот. Так что батарейка это класс. Ну и второй плюс это, конечно же, подключение по проводу. Это правильное решение. Это очень старое, уже известно всем брендам, в том числе дорогим. Так что это тоже второй плюс. Что по дрону? Завал горизонта по полету, да, практически отсутствовал. Здесь буквально перед, так сказать, конце полета он появился, но при этом как его, подвес начал отрабатывать вполне нормально, и исправил. При поворотах опять же был завал, но опять же его исправило. Касаемо желе, то да, оно имеется на видео, но есть не всегда, может быть, но при движении, там при против ветра или поворотах оно есть. И еще появляется тряска, когда вы начинаете опускать или поднимать подвес камеры, да, ну, саму камеру опускать или поднимать появляется и тряска, и желе. Вот, как говорится, в отличие от F11s гибридного, где это отсутствует, то в F22, к сожалению, в моей версии, да, он присутствует. Считаю это минусом. Ну, в общем, спасибо за просмотр. Будет еще пятое видео за сегодня, где я буду просто тестировать на время зависания F22s, опять же, на, на новой батарейке, там на, на 0 циклов, ну, это немножко позже. В следующем видео посмотрите. Подписывайтесь, опять же, на канал в YouTube. Подписывайтесь на канал в Телеграме и сообщество ВКонтакте. Поставьте колокольчик. Уфу, то да, Жмите на колокольчик и ставьте лайк. Это очень важно для меня, для дальнейшего продвижения и съемки новых видео. Так что всем спасибо. Всем пока. Обязательно посмотрите пятое видео.